Первая срочная новость с Багамских островов, где основатель XM Банкман Фрид арестован. И багамские власти сейчас ожидают запроса об экстрадиции от прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. Арест был произведен всего за несколько часов до того, как СБФ должна была предстать перед Конгрессом. Конечно, этого больше не произойдет. Нью-Йорк Таймс утверждает, что обвинения включают мошенничество с проводами и банковское мошенничество, а это означает, что СБФ может грозить пожизненное заключение. В ноябре X и ее филиалы примерно 130 компаний подали заявление о банкротстве после того, как инвесторы покинули криптовалютную биржу, опасаясь, что у Экс больше нет достаточного капитала. Другими словами, это был криптоэквивалент банковского бегства. Ванкман Фрид утверждал, что он не сделал ничего противозаконного и просто облажался, и некоторые, в том числе инвестор-миллиардер Билл Экман. Поверили ему, по-видимому, написав в Твиттере, цитирую «Назовите меня сумасшедшим, но я думаю, что СБФ говорит правду». Очевидно, что федералы с этим не согласны. Всего несколько месяцев назад личное состояние СБФ оценивалось в 23 миллиарда долларов. У Экс были активы стоимостью от 10 до 50 миллиардов долларов. Тем временем, другие последние новости, другой Сэм, Сэм Британия, как сообщается, больше не работает в Министерстве энергетики. Великобритания отвечала за усилия Министерства энергетики по утилизации отработанного ядерного топлива, а также получила дурную славу за то, что стало первым высокопоставленным правительственным чиновником, не являющимся бинарным. Хотя полиция считает, что он вор и обвиняется в краже женского багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса. Такер? Билл Экман купился на это. Это странно. Мне сказали, что он гений. Трейс Галлахер, рад видеть вас сегодня вечером. Можете не сомневаться. Следите за новостями.